Саламу алейкум, Тумсо, брат, почему ты сказал, что большинство азербайджанцев не являются мусульманами, ведь по сути там нету такого фанатичного шиизма, как в Иране, насчет Ильхама Алива, согласен. Арсен, саламу алейкум, Тумсо, как-то раз с друзьями приехали в Грозный...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 Центра Грозного. Там была эта надпись: Добро пожаловать в Ад, но это было во время войны. Это как бы было написано для российских солдат, что вы приехали, вот, Добро пожаловать в Ад. Generation Y, ты видишь фио своих патронов? Нет, конечно, нет. Как эта система действует? Думал стать твоим и патроном Нет, я не вижу ничего, кроме того, что вы сами а, показываете. Я вижу только вашу электронную почту. И вот если вы в этой электронной почте напишите вот, название электронной, электронной почты, почты у вас будет там Хампаш Махмудов там, 18 сентября там, 1985 года рождения и потом собачка ком то вот, вот это я увижу. Если вы... Там в почте, кроме названия почты, можно еще заполнять имя, там, фамилию, свои данные можно забивать. Если вы эти свои данные туда забьете, то вот то, что вы туда забили, то я и увижу. Но если у вас почта будет там Maximus.gmail.com, то я увижу только вот это, этот ваш ник. Я больше ничего не вижу. Ни я, ни те, ни то сообщество, которое... Подписано на меня, они тоже не видят. Они, они по-моему, даже и ваших, вашей электронной почты не видят, даже не по-моему, а точно не видят. Только я вижу вашу электронную почту. Вы друг друга электронную почту не видите, вы, вы не можете, вы если будете постить там что-то, вы сможете общаться друг с другом, но какую-то информацию другую вы не увидите. Просто не пишите своих данных в названии своей почты, не делайте такую почту, как вот Тумсо Абдурахманов Собачка Gmail.com, например. Не делайте этого. Пишите какую то какой-то ник свой, или, или какую-нибудь абракадабру напишите, и все, больше ничего о вас мы не узнаем, мешало В том что ответ Кадыров стремительно теряет рейтинг популяции, популяции, популярности, наверное, и доверии, что всей семьей состоит в спонсорах у певца Моргенштерна. Теперь понятно, откуда такое количество подписчиков у них. Да нет, то, что они участвуют в этих различных гивах, это, это их э, средство набора подписчиков в социальных сетях. Для них это очень важно иметь вот эту вот огромную аудиторию, пусть и не активную, пусть и не совсем важную, но вот она им нужна. Деньги есть, как бы для них не проблема несколько миллионов там закинуть Маргинштерна, поэтому они в этом участвуют. И отсюда очень радует, когда Инстаграм его блокает, ему приходится снова и снова там развивать эти свои страницы. Да, так, в целом, я думаю, здесь проблема не в потере какой-то популярности. Он, он и так особо не... Он, он вообще держится-то, его власть в Чечне, она-то держится, зиждется не на популярности, а чисто на его отношении с Путиным. Он не должен быть популярен в народе для того, чтобы оставаться там главой. Он просто должен с Путиным иметь э, хорошее отношение. Он будет там главой, несмотря на, на то, что народ его ненавидит. А то, что народ его ненавидит, это знают и в Кремле, и во всем мире. Все это прекрасно понимают.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 И uh, это, это было в контексте ответа на вопрос, можно ли считать войну в Азербайджане между Азербайджаном и Арменией священной. Я сказал, что здесь вообще не нужно с религиозной точки зрения на это смотреть, так как uh, и сама страна в своей основе абсолютно не, никак не по ее строю, ее нельзя назвать исламской, не по, uh, по населению. Ее нельзя назвать мусульманской, исламской страной, так как большинство в ней, проживающих в этой стране, являются шиитами. При этом я не говорю, что там эти шииты являются они мусульманами или не мусульманами. Это уже отдельный вопрос, по которому должны выносить решение ученые. Это все-таки не моя тема. Так я просто в целом говорю, что как бы относиться к этому, пытаться это оценить с религиозной точки зрения и там присвоить... Этот звание священной войны, но это как-то, я думаю, глупо. На это нужно смотреть просто исключительно с точки зрения геополити геополитики.